Маткульт-привет всем, Ха -ха, Мишенька! У нас спецвыпуск, очень такой, прямо вот сляпанный только что, но не на коленке. Ламповый. Ламповый выпуск. Московская математическая Олимпиада! Только шестая задача, остальные я разберу. Те, которые я решил, я разберу попозже. попозже. А, попозже. а эту я да. решал полуолимпиады, потому что она мне понравилась, но э, не добил. Но мы сейчас ее добьем с помощью Сергея Дориченко, суперучителя всех времен и народов. Только маленький намек на правильное решение, и мы ее добили. Итак, гроб маленький. с московской матриатой. Максимально маленький, но неважно, да. Условия с тебя, а решение с меня. Условия шестой задачи. Ну, во-первых, верхняя целая верхняя часть числа Х. Округление вверх, Это короче. просто минимальное целое. Минимальное целое. Которое больше либо равно, чем х. Вот, это понятно. Да. Теперь доказать, что существует такое число А, вещественное, что для любого N натурального верхняя целая часть числа N Числа А в степени N отличается отличается от ближайшего квадрата, от ближайшего точного квадрата, точного квадрата натурального числа, x квадрат, где x принадлежит натуральному, ровно на 2. Вот так, вот и никаких гвоздей. Возможно, вверх, возможно, вниз. То есть, возможно, он больше, чем верхняя целая часть на 2. А возможно он меньше, чем верхняя целая часть на 2. Ну вот расстояние ровно на 2. Существует ли такое А? Вот, вроде ничего не Выглядит абсолютный гроб, но при этом выглядит очень интересно, поэтому я решил. Это офигенно! Я значит... решил, что надо порешать задачи. На самом интересно. деле, я как начал решать, у меня сразу было куча идей. Возможно, я бы ее тоже допилил за какое-то разумное время. Но потом мне стало лень. Вот. Миша подсказал. Думайте. Да, вы а, думайте, значит, да, пока думаете, да. Во-первых, я могу сказать. Как я пытался ее сделать, и, в принципе, что-то даже получилось. А так. вы в это время ну, думаете? Ну, скажи пару слов, да, ну, пару слов. Чуть -чуть об этом. Получилось. Значит, что я думал? Сначала я просто пытался что-нибудь такое посмотреть. То есть, например, написать, что А это x квадрат минус 2 минус эпсилон, условно. Например, предположить, что условно А в квадрате это какой-нибудь y квадрат минус 2 плюс, минус то же самое эпсилон. Ну, например, чтобы было симметричнее. По шамане всякие разные константы подбирать, но у меня ничего не вышло. Вот, затем, что я захотел сделать, я захотел э, написать А как какой-нибудь степенной ряд. Ну, то же самое, допустим, даже если мы возьмем Е, например, то у нас тут будет что? В Е это x степени n делить на n факториал. Ну да. Сумма по всем таким. Вот, это Е. Вот, а если я напишу А как такой бесконечный ряд условно, э, но при этом у него конечная сумма, ну то есть, понятно, да, вот, и в чем идея? Я возведу в эту степень, и, допустим, у меня будет какая-то маленькая добавка вот тут. Ну да, вот, да Которая идея будет понятна. как эпсилон как раз. А остальные числа будут целые и каждый раз как бы новое целое число, которое будет при домножении, оно как бы будет как-то в квадрат вкладываться. Вот, ну из-за этого тоже что-то непонятно, как это добивать, это просто как идея. Дальше я попробовал произведение какое-то, чтобы в степень возводить, и там э, вылезали натуральные числа. но тоже какая-то фигня. Вот. Затем уже в конце я подумал, что у нас что происходит на самом деле. У нас для любого n, у нас а в степени она должна принадлежать либо uh, y квадрат минус 3y квадрат плюс 2 вот такому вот минус 2. Вот такому полуинтервалу. Либо вот такому полуинтервалу uh, от y квадрат плюс 1 до y квадрат плюс 2. Где y это какое-то натуральное число. Вот. Ну, собственно, что я сказал? Я, собственно, и сказал, что у нас тогда его верхняя целая часть будет отличаться от квадрата на 2. На ну да. Вот. То есть нам нужно как бы найти такую последовательность полуинтервалов, что для любой степени а в степени n у нас а будет лежать в таком полуинтервале. Вот. А теперь я что делал? Я, соответственно, взял условно полуинтервал, ну, например, с 5 до 6. Вот. Допустим у нас сейчас даже так. Допустим у нас сейчас текущий полуинтервал он, например, от x до x плюс 1, какой-то x, неважно какой. Тогда, если это n -тая, степень, n тая степень, то я сказал, что тогда его границы, как бы при переходе в n плюс первую степень, они станут вот такого вида. Увеличиваются. Это фактически интервальная арифметика. Даже книжка есть у Но Это не решение, это просто то, что Набор авторов. Вот. Значит, э, границы а. вот эти станут вот такого вида, и нам нужно внутри а. вот этих вот границ найти какой-то из вот этих полуинтервалов. И тогда, если мы так сможем сделать, у нас получится как бы э, такая последовательность вкладывающихся а. отрезков, ну и как бы мы возьмем пределы, найдем такой А. Но это не подробно, это просто так я думал. Вот, я что-то написал, но я не доказал, почему оно там выйдет. Может а, что-нибудь вот. дадут, может нет, да, зависит? Ну, насколько я понял, там нет частичных баллов, поэтому, наверное, ничего не дадут. Ну, Мишеньке не важно было, потому что он и так есть вот, на ну, Да, я, я решил, что на ММА я пришел, чтобы порешать задачи, там была пятая какая-то техническая. А вот. Четвертый геома. Да. А, первые три я и так решил, да, четвертый геома, значит, я решил решать это, вот. Ну, а потом я встречу Сергея, Сергея Александровича, он сказал мне примерно, как сделать. Но я не очень понял, а вот папа понял. Да, значит, и так... мы меняем формат. Сейчас папа да, будет, вот папа будет разбирать мишины задачи. Значит, папа с Сергеем Александровичем учился на мехмате в параллельных группах и вообще очень давно дружит. И, конечно, с полпинка понимает Сергей Александрович папа. Итак, на самом деле решение должно выглядеть так. Я не знаю, как до него догадаться, понимаете? Вот я это как бы после намека только. Согласитесь, что существует такое x, что x плюс 1 х равно, например, 10. Возьми квадратное уравнение просто. Ну да, ну кто кто хочет напишите квадратное уравнение соответствующее, там y квадрат минус 10x плюс 1. Ой. x квадрат минус 10x плюс 1 равно 0. Да? Вот. вот. Но у него произведение корней единицы, а сумма корней 10. Вот и все. Значит соответственно существует такой x. Прекрасно. Я утверждаю, я точнее Сергей Александрович, утверждаю, что а равно x квадрат годится Сейчас будем доказывать. То есть это то самое число, которое удовлетворяет условию. Доказательства. Доказательства. Во-первых, первое утверждение такое, что x в n плюс 1 делить на x, 1 дел x в n, пусть это bn, на самом деле принадлежит натуральным для любого n. Почему? Потому что это симметрическая функция. Симметрическая функция, Да. От x и одной x, -овой. то есть, грубо говоря, есть два числа. Есть число z1 и z2, которые друг другу противоположны z1 умножить на z2 равно 1. А сумма равна 10. И тогда любая симметрическая функция от них будет многочленом от их значений произведения и суммы, то есть от единицы и 10. Будет какой-то многочлен целочисленный, в который поставляется 10 и 1, то есть будет целым числом. Ну, кстати, вы и по индукции можете это доказать. Ну, если да. вот это целое, то любое такое целое можно по индукции доказать. Значит, это первое. Ну а вторая часть, значит, это первая часть, а вторая часть состоит в том, что а в степени n равно x в степени 2n и примерно равно x в степени 2n плюс 1 делить на x в степени 2n. Причем примерно равно вниз, <связано> потому что если так, то x понятно, в районе 9 с лишним и 1x где-то 1/9. И вот эта вот 1х возводится в огромную степень, становится очень близко к нулю. И понятно, что верхняя часть вот от этого вот числа, верхняя часть вот этого числа, как раз и будет. Вот теперь я могу сказать, что верхняя часть этого числа в точности равна вот этому. Но только для того, чтобы это утверждать, надо утверждать, что вот это целое, правда? То есть, что вот это число целое. Да. Потому что оно мало отличается от вот этого действительно, но у нас же конечно, оно целое. Но смотрите, это гениально. Это bn квадрат минус 2. Ёкарный бабай. Посмотрите, bn в квадрате это x2n плюс 1 на, 2x, на x2n плюс 2. 2, понимаете? Вычитаем 2, получаем как раз вот это число. Оно принадлежит натуральным. И все, потому что avn вверх округляется до вот этого числа, которое равно квадрату некоторого целого, как мы доказали, числа, натурального числа за вычетом 2. То есть как раз попадает вот bn квадрат, вычли 2, и где-то тут очень близко к нему, как раз и сидит наше число авенной что и требовалось доказать. Да. Ха -ха -ха. Ну, собственно, почему-то 2, это потому что, если для простого случая это, возможно, вы знаете, что 1 плюс 1x в квадрате, это, естественно, x квадрат. Ну да. Плюс 2 как раз. Плюс 2, плюс... 1. Плюс 1, 2, 1, 2, И если вы вот меня спрашиваете, что... да, как можно было до этого догадаться, можно было, если вспомнить, что двойка это не случайная штука, а та, которая вылезает здесь. Да. А-а-а, да. Мишка, вот спасибо задача. за суперзадачу!